И ей всем привет дорогие друзья, с вами Димас Растишка, вас с вами пациенчики. поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в Грэнни симулятор будем два бежать внука против конченой бабки Грэнни. и степетик, уж приятного аппетита, а мы начнем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Погнали. Ну что, где наша бабушка Грэнни? Я знаю, что она должна быть на втором этаже, или на она первом? На втором этаже должна быть. На втором быть. этаже идем, идем ее гасить. Пока она выйдет, я знаю, что она здесь где-то, да, наверное? О, хе-хе, Косой. Не попал. <свист> О, вот, ты смотри. Ой. Начинать, Начинается, ребята, у нас специаль. А Не ч... забываем ставить лайк прямо сейчас. Кто смотрит ролик, обязательно ставим лайк. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ого, ты что, режу тут квартиру все разломать? <свист> на 6 хп сразу улетело. Ты что думаешь? Ты самый умный, ребята? В этом ролике будем над бабкой издеваться очень сильно. Не надо кидать меня. Мы будем, будем. Так-так-так, давайте немножко сюда. А, она зашла за угол круглого дома. Я и сразу разошел. и сразу закрыла дверь. Ты, бабуся. Голова и гуся. Блин, смотри. Один хп отняла, и при этом у меня ударил. Это возможно? <связывая> <связывая> так, у меня уже четыре крюча. Пойду себе шло-то куплю новенькое. Не надо. Так, давай-давай-давай. А я пособираю здесь еще предметы буду отвлекать до последнего. Так, тут никаких предметов нету? Нету. Так, бабка сзади у нас. И о, вижу, вижу. Вижу, предмет я не могу о, Вижу, вижу ключ. А как мне его взять? А вижу вот этот маленький есть ключик. Может, со ствола? Да? Нет, нет, нет. Да, не надо. А как с... А вот еще ключ, Вот еще ключик. Отлично. Ого, Это я могу прыгать. Эй! Упал. Я забагался! Я забагался! А, нет, не забагался. Ты там бабку сильно, да, вижу, вынес? Да, конечно, равен, убивать бабку любой может. Бабка, ты можешь на лекарства зеленые баночки пить, и все будет четко. А -а -а. Нормально, 7 хп, давайте еще возьмем. Мы по покороче, когда закончится ролик, тут пол полдома будет разнесено в холомище просто. На. Я как чисто в бошку попал. Это было красивое попадание. Так, у меня есть два ключика, давайте еще возьмем. Один ключик здесь возьмем. О, я вижу, будто кто-то сыт. Надо прервать! прерывая полив цветов. Так, я иду открывать, у меня есть три ключа, и поэтому, ребята, мы сейчас откроем что-то очень эпическое. Я что-то встаю. О-о-о. Как я забыл, называется пика? какая эта штучка называется? Так, где, где, где эта бабка вонючая? 14 хп. 11 хп. Нифига себе, мы тебе выну... ай яй яй яй что со мной? А, у него дихлофосы со спины даже меня потравило. Офигеть. Так, мы что-то бабку вообще первый раз быстро вынесли. Эй, я в не смог пойти. Давай, нормально играть. Чего так быстро проигрываете? Ой, выигрываете. Хорошо, exit game. Хорошо, давайте еще раз, ребята. Давайте, кто сейчас будет бабкой у нас? Давай я у Давайте, если сейчас еще раз будет быстрая катка, потом третью катку буду я за бабку вонючую играть. Ну все, давайте, рейди, полетели Сейчас будет еще веселее Или еще быстрее, но ну, ножик головы голову это прям вообще сильно жестко Все классно я... он Ну что, чили Вы готовы Тряхнуть стариной Так, мы можем открыть шкаф Тут, кстати, башмаки ее стоят Это пасхалочка для бабки, кто не знает В эту игру играть первый раз Так, у нас есть, есть копь, я хочу взять вот это копье Горящее и в жопу засунуть Ой, кинуть так, бабка вонючая, ты где? Не она наверху, она воню. наверху. Я электрошокер убираю подальше, в угол какой-нибудь. Да-да-да, убирай, убирай. А, мы же можем предметы прятать, хотя он электрошокер. Да, на. хи хи хи красиво, ребятушки. Сразу 8 ты хп па отнял. Смысл, ты по мне не попал, Я ты попал. попал, увидишь на записи, прям четко вот прилетело. Идеально, можно даже сказать. Так, так а где бабка? Давай, давай, давай, гасим ее. А, она уже полекалась. Ах ты, подлюка такая. На! На, будешь обижать моего друж... дружаньку моего. Так, я электрошокер. За... Я не могу электрошокер, кстати, забирать. Сима, у нее длинный нос. Да? Да. Понял. Ладно, не будем. 89 мне, хп. Так, у меня есть один ключик. Давайте что-нибудь все-таки откроем. Надеемся, что-то открыть очень прикольно. О, еще два ключа. Давайте здесь все пособираем. Так, давай бабку в этот раз будем красиво мочить оружием. Мурыжить ее будем. У нас есть этот какие-то... Что у нас есть вообще из оружия? У нас же есть огнеметы. Есть тут? <смех> О, нормально. Трубу взял. Ну что, бабушка, Гренюшечка, мы идем к тебе. Я знаю, что ты где-то здесь. А, цветы поливать сдумала. О, еще раз. Прилетела еще раз. Спасибо тебе, ключ. Ключ. Что с ней? Эй, бабка, бабка, бабка, бабка, стойте, стойте, стойте! Убегаем, убегаем, убегаем! Так вижу, вижу, вижу, идет. Замахиваемся, прилетела! Красиво! И еще раз! Ребята, люблю эту игрушку, она очень крутая. Так, давайте еще оружие откроем. У нас три ключика, давайте что-то еще откроем. Надеюсь, выпадет еще что-то лучше. А, мы сейчас откро... вот мы сейчас откроем здесь. О. Отлично. Так, вот здесь вот она. На, минус 15 хп. О, ключ мой. Дима, я гранату нашел. Да? Да. На, хо себе, там электрошок я вижу. Надо валить. У меня вьетнамская граната. Беги. Так. На, еще два. 20 хп еще отталу. Вообще в общем, мне нравится. Ого, 4 хп. Ну давай бабку я добью уже. Давай. Ах ты вонючая бабка. О, мой ключ. Короче, всю серию ключом пользуюсь. Ах ты тварь, ах ты тварь. Сейчас будет бить ногой, нет? Нет, не бьет, не бьет ногой. Электрошок взяла. Бум, за ступеньки залетел. Нет! Бабка упала, его уже было ногами подрезать, это бред. Так, смотрите, последний удар мечты. Сейчас, сейчас, Давай. сейчас, сейчас. сейчас. Ах, ты, зараза, только бьет. И еще Давай. на всякий случай бум в шкаф летел. Ах ты, бабка про бабушкина. Нет! Есть, красиво. Так теперь я буду за бабку играть. надеюсь, я немножко дольше продержусь, чем пацаны. Но это только надежда у меня, так я не знаю, получится или нет. Так, 2-8 игрока. Беру Грейни. давайте, пацанчики. Ну что? Надеюсь, я успею хоть что-то сделать. Да. Вдвоем это очень сложно. Мне кажется, что было реально баланс. Надо две бабки и один внук, да? Так, да. Да. Так что, ребят, давайте ставьте лайки, и тогда мы запишем, где будет две бабки и один внук. Так, давайте сразу пройдем эту шкафу, может будет. Ага, нет, у меня нифига. А вот то я вижу. А, а что у тебя за скин, кстати, вас? Индзя. Так, ну что, давайте начнем О, издеваться над пацанами. Так, мне надо что? Мне нужен а, выпить зеленые лекарства выпить. А, вижу, есть. Ульта телевизора, а тут такое тоже есть. Наверное. Так, задание выполнено. Мне нужно. Да, я такой, пацаны. И еще. Так, а, улети по. Вот это видели, что я с ним сделал? Да, Дима! Что? Я не могу ничего сделать! Ах, в по голове прилетело! Кстати, че в жизни не отнялись-то? А че цветы не могу полить? Мне надо что? My plans today. А че не могут цветы поливать? Может, бак какой-то. Так, я зажать. А, на том цветке не работало. Реально, нажимал? Может, как-то странно работает она? Так, он, а он каким цветом светился? А, зеленым. Давайте сейчас еще раз. А, это. А, да. вот. Граната! Да ну не надо гранату, пожалуйста. Не надо, не надо гранату, не надо, пацаны. Дим, ты меня, между прочим, два раза электрошокером ударил. И что, я случайно это сделал? В смысле, случайно? Я это сделал случайно. Не, так я такой ответ не устраиваю. А, ну пожалуйста, устроит этот ответ Че за ним побежал? Так, так, так, ребятушки, ну что, у нас время есть Для того, чтобы просто какую-то тактику выбрать И продержаться максимально долго У меня 90 хп Я надеюсь, <свят> я продержу Мне еще надо 4 цветка полить, надеюсь, у меня получится Дима, тактика, пинок Стоим около двери пинаем Да, да, да, а ты откуда знаешь, что это так буду делать? Ребята, так я ее запланировал Все было продумано до мелочей Просто они не знают, где я хожу В этом вся проблема Вы не знаете, где я, да? Сейчас будем искать Давайте, давайте, пацаны Я на первом этаже сразу подсказываю Да? Да Ладно, я пошутил Я пошутил, я пошутил Шутки очень Камские у нас. Да, никто вас не скамил. Так, оружия никакого Ой. у меня нету. Линзы стоит. Так, смотрим, может, какого то Он это... дома. Дай подсказку, ты дома? Дома, дома. Так, а отлично. Дома. Как это а, не а дома? Я знаю, где он, в подвале. Я в по... Блин, да ладно. А как ты узнал, что я в подвале? Там же задание, это. Я был на втором этаже, идти там не был. Ты говоришь, ты, если ты не на первом, то вы, и не на улице, значит ты в подвале. Ты думаешь? А ну, подожди. Нет. Здесь в гараже второй этаж. Чего? А? В гараже второй этаж есть. Дима заныкался, по-моему. За... Сейчас я заныкался, реально. Так и есть. А где? А я на улице. Там кусты есть такие прикольные. Пошел отсюда, щенок вонючий! Я не щенок, я внучек твой! Не трошь моего друга! Ух ты бомба, какая мощная! Ты че, я испугался, это как взрыв громкий в этой игре! Пошел отсюда! Не надо, надо! Надо, надо, На! Ай, мне не тех пьешь, у меня есть горечки грибы! Отлично, отлично! Где мой кунай, который промахнулся? Бум! Меня будет. Сейчас я возьму твой кунай, который потерял. А, я его потерял окончательно. А Он может исчезнуть, кстати. Кстати, я больше всех ваш задание выполнил. Быстрее бьем его. А вы не успеете. Я и так не успею пройти. У меня очень мало... Да, пожалуйста, не убивайте меня сразу, дайте хоть пожить еще чуть-чуть. Так, мне надо выпил зеленые лекарства. Чего я могу взять его? равно летаю еще. Где Дима? Я Диму потерял, спасите. О, я взял его. О, Дима, я иду к тебе. У меня есть куча оружия. Дима. Давайте, я вас жду. Так, зеленые лекарства, зеленых лекарств я не наблюдаю. А А что-то на улице? Я не знаю. А, вижу, вижу. Кого видишь? Надо видеть. А, я... Он идет в подвал? В подвал идет. А, вижу. А, вижу голова его лысая. Ты тварь. Ты тварь. Ты просто голивая тварь. Да иди встать. Я тебя буду бить. А вот теперь я тебя буду сильно бить. Бум. Еще раз надо избить тебя. Ты думаешь, это просто так? Бабка очень бешеная. На. Вьетнамская граната. Нет. На. Это было четко. Это было, ребята, очень четко. Это было рядом. Это было рядом. Так, мы сейчас тут башмаки возьмем быстро. Ну давай, Mundai теперь быстрее я хожу, отлично. В смысле, давай медленно. Ой, не, давай. Подним, я сабритки, это хорошо. Не надо. Но я их не нашел. Подожди, ты видишь его? А! Эй, это вы задрали, отвалите. Дима больше нас даже. Да, я ж уже наигранный в эту... Я в эту игру уже... Не, ну мне кажется, да, вы мне поддаетесь. Просто вьетнамские гранаты мы не берем. Мы же не берем, я уже взял. Че я не могу вас отравить? А чё у меня жизнь окончается незаметно? Мы за один день стакан кидали. А вы задрали стакан... Ааа, три жизни, три жизни, пацаны! Да вы задрали, а как? Одному тяжело, реально, еще как-то... Еще как-то вдвоем можно, одному. Ого, у меня копий торчит! Ну все. Наказали бабку сегодня, как щит, ниху какой-то. Да. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте пальцы подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну всем отличного настроения и всем пока!